Итак, поехали. Марина, новичок сетевой компании, занималась профессионально-цифровым скринингом. По дате может определить путь человека и его сильные стороны. Построила команду в компании Stars 4670 партнеров за один год. Заработала более полтора миллиона рублей с помощью автоворонок и моих инструментов. Продолжает развиваться в сетевом и зарабатывать хорошие деньги. Дмитрий Мазанов, за две недели в компании Stars построил... Команду 127 партнеров заработал 86 тысяч рублей. Андрей занимался натяжными потолками, пришел в сетевой проект подарки Gift of Legacy, настроил ему автоворонку и трафик. За две недели построил команду 48 партнеров и заработал 96 тысяч рублей. Оксана за один месяц компании Верла с помощью автоворонки и инструментов заработал 72 тысячи рублей и получила 140 заявок через воронку. Подключила 18 человек в первую линию. Неплохие результаты. Александр Иванов за один месяц в компании stars с помощью автоворонок и инструментов получил 436 заявок, подключил 59 партнеров и заработал 74 тысячи. 53 года на пенсии. Я считаю, неплохо на пенсии иметь дополнительный доход плюс 100 тысяч рублей. Согласны? Если у Александра получилось на пенсии, у тебя тем более получится. Кейсов наших партнеров реально очень много. Каждую неделю приходят новые кейсы, люди ставят новые рекорды продаж. Каждый месяц все работает экологично, помогая друг другу партнерам, делая бизнес в долгую, строя свой стабильный доход. Чтобы система работала и приносила результаты, должны сойтись 4 пазла. Подача, правильный скрипт продаж, офер, заявки с помощью 12 видов трафика. Система автоворонки, чат-боты, продающая визитка. Самое главное дать ценность партнерам, дать инструменты, знания, пользу, чтобы они захотели вступить именно к вам в команду. Когда пазлы все сходятся, воронка начинает работать в 5-20 раз эффективнее. Приносит доход на автомате. В общем, все круто. Все эти пазлы мы будем на наших практиками складывать. Пошагово, понятно и с обратной связью.